А я не добью его. Добил? Критом добил. Офигеть. у меня телепортировал на край на самый. Кто сейчас ходит, пацаны? Этот ходит, дебил ходит, чок ебаный. Мне просто утопит сейчас. Фух, повезло. Ай, повезло. А сейчас ходит синий еще. А кто синий ходит из них? блин почему на край то тварь всем привет с вами данил яценко сегодня будем проходить достижения за босса Фантомы. пройдем первые два достижения вот а третье уже не получится пройти за сегодня только первые два можно пройти за один бой вот, значит, э, у нас два атакера. Атакерами лучше всего проходить. Вот, нужно максимально быстро за уронить их. Ну, вот, напарник тарит все мины, ставит атомку и дает кувалду. По идее, да, все правильно он делает. Вот, я даю сенсорку. Вот, балку ставьте обязательно. Если балку не поставите, то тогда он может вас портануть. И вы можете просто утопиться, и все. Он... А балка вас спасает. Вот, и я ставлю атомку и кидаю сенсорку. Или липучку можно. Ну, липочка тут хуже, мне кажется, хуже, чем сенсорка. Сенсорка тут лучше сработает. Он всегда почти что езает. Тут даже, как бы... Не сомневайтесь, что он завязает. Вот видите, шанс очень маленький, что он не завязает. Сейчас он завязал. Что очень плохо, конечно же. О, это очень хорошо, то, что он появился на краю. Вот. Это очень хорошо. Чем больше появится на краю, тем лучше, конечно же, будет. Вот, атомка тут зарешала. Вот, я должен, буду убивать... Найтривера. А напарник должен убивать Донт бета Вот. Даем кувалду. Вот. И я должен допить его с помощью сенсорной. Ой, сенсорной. С помощью барашка этого. Вот. Атомка моя его. Зауролила, но слабенько, она слабенько. Вот. Сейчас я, короче, даю барашка. Барашек его должен, по идее, добить, но я еще варики потрачу, чтобы я наверняка. Раз, два, три, чтобы наверняка. И ставлю балочку вот тут. Сейчас, короче, кидаем барашка. Барашек его должен добить. Надеюсь, если нет, то проиграем. Но добивает. Да, отлично. Вот. Главное, чтобы нас не телепортировало на край. Вот на левый край. На правый край там балка стоит, а вот на левый край он может нас телепортировать и утопить. Что очень плохо будет. И, кстати, здесь очень хорошо они появились. Они вообще идеально появились. Смотрите. Вот это нам очень везет, то, что они появились на краю. Их будет легче всего топить. Вот. Я должен добить его, по идее, да? Ну, дай кувалду уже. Только у меня нету юза, если чё так. Да, у меня юза нету. Вот, сейчас я должен добить, ребята. Если я его сейчас добью. Но ну, я его и не добью, скорее всего. Мне будет сложно его добить, потому что у него очень много хпшечки. Но я постараюсь добить его. Нужно потратить минки все. Ну, это будет сложно, мне кажется. Я его, мне кажется, не добью. Но я постараюсь, как я говорю уже. Вот, я оставлю перчатку, потому что у меня мало ХП. Перчу, перчу, перчу. А у меня нету на ложке, есть ложка, у меня что-то она на еще не работает почему-то. Все, теперь главное, чтобы я добил его. А я не добью его. Добил, критом добил, офигеть!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 Ну, тут поражение, конечно же, будет. Он пишет, сейчас пройду. А как? Здесь будет сложно пройти. получилось. Но он будет пить, мне кажется. Даст ты, сука, заебало, блядь, портировать. Тихо, может получится. Давай! Нахуй. Чмошник, блядь, ебаный. Гнида, блядь. сейчас посмотрим, блядь. Как ты заебал? Утопи себя нахуй уже. Хондурас, ебаный. Ну ты заебал. Чмо, ебаный, блядь. Бей ты этого. Сейчас посмотрим, пацаны. Еще один шанс есть. Сейчас, может, он будет бить этого. Давай, давай! ясно провалено все ясно все пацаны Ай. проходим мы по третьему разу аж по третьему уже достижение за фантомов не получилось пройти два за один бой в тот раз вот и в позапрошлый раз получилось. Очень сложно, ребят, пройти... Было... Так, правильно поставил... Куда правильно поставил Атомку я? В общем, очень сложно пройти достижение Фантома. Вот. Два за один бой. По одному их вообще легко проходить, а два за один бой всегда сложно проходить. вот. Не получилось. Очень постоянно были проблемы с тем, то что они появлялись... Очень близко к друг к другу. Вот. И мы постоянно проваливали достижения Фантомас. Фантомасса лучше проходить отдельно. Но конечно же, если вы хотите пройти два за один бой, то или три за один бой. Даже три все-таки возможно пройти за один бой, но это очень сложно. Лучше, конечно, проходить по отдельности. Эти достижения все. Вот. Не знаю. У нас не получилось, в общем, ничего. Постоянно мы тупили, постоянно нам не везло, просто постоянно они пор портились очень плохо. Мы всю карту уже разрыли. Вот, нифига подобного, короче, у нас не получалось их утопить. Напарник забыл Громина сейчас вот смотрю. Ладно, ничего страшного, я думаю, нету. Ну вот, мы почти прошли уже, сейчас осталось утопить. Этих призраков это уже сделать очень легко. При помощи УЗИшки я это делаю. Да, все хорошо. Все, осталось утопить этих Кирилла и Тон И все. И в принципе, прошли мы все достижения за Фантомов я прошел. Вот а, И достижения все у меня пройдены вообще за всех боссов. И остается мне пройти, по-моему, три достижения вообще в Вормиксе, которые я не прошел. Нужно доиграть на Колизей 50 раз. Вот, сделать 50 побед, наверное а Потом нужно против ветра попасть И, по-моему, еще нужно открыть облики раз Да Ну, я буду открывать зарубины Потому что там мутаген копить это очень долго Вот, поэтому вот так вот Да, граммин у него есть, но бита нету, по-моему, да Но он при помощи грейпушки тоже так можно сделать Кстати, сейчас я сдохну Ч такое? У меня мало хп что ли? Что-то я не понимаю. У меня что-то мало хп. Как-то я даже не рассчитывал то, что я сейчас могу подохнуть. Ну ладно, мы сейчас с помощью вакуумки должны зарешать. В общем, ребят, советую проходить лучше эти достижения отдельно. Не, ну конечно же можно пройти два за один бой, 3 за один бой. Но я не советую, потому что.. Вы сольете очень много фуз вот вы можете пройти первые два достижения вот а если второе и третье за один бой вот, где нужно утопить 18 призраков и еще не за никого то это уже сложно вот а это фантамас, но она сам сам по себе оно, легкое, но оно, если еще допустим в комплекте она идет с этим где нужно дождаться 18 призраков, то это очень сложно будет там сделать, потому что... Ну, потому что нужно дождаться, очень много призраков тех будет, вы там запутаетесь все, поэтому лучше, конечно же, по отдельности проходите фантомас, либо проходите его в комплекте с первым, первым достижением. Вот. Ну, вообще, возможно пройти и даже 3 за 1 бой, но сложно, ребята, сложно, лучше не, не делайте так. Кирилл сдался, короче, все, я прошел, в общем, достижения за фантомов, все очень круто, вот у меня сейчас достижения за всех боссов пройдены, вот, как можете видеть, фермер, охотник, маньяки, все пройдены, минер, самурай, сержант, плавающий зомби, блуждающий дух, саманбуда, визанист, викинги, пираты, мастер-метры, мудза. Оживший капитан, Ромео, Джульетта, Король Мертвых, древний призрак, вот прикованный, я мучился с ним очень долго, инженер, Паладин, хакер, варюги, телепаты, фантомы, все боссы у меня пройдены, ребята. И у меня сейчас 9840 очков. И следующее будем проходить достижения, мы на видос я буду снимать. Меткий, мастер ветра, шаман. Ну облики раз я уже думаю. Открою как-нибудь зарубинчики даже Потому что мы такие насобирать Это нужно собирать их годами Я думаю, зарубинчики открою Ну и, конечно, может не все зарубинчики Может парочку зарубинчиков открою А остальные может быть, накоплю будут все-таки И вот Надо на Колизее доиграть еще То бишь, логиатурская арена Ну, здесь, конечно же, нам надо Задротить уже Вот, я буду задротить, но Не знаю, как, как долго я буду выполнять это Потому что бывает то, что я выполняю по 10 побед подряд ну, за серию. Бывает то, что я вообще не могу играть там тут люк, постоянно, то есть не разыгранный, как будто. Но бывает нормально, играют там, ну когда как, зависит от настроения моего общего. То есть я всегда по-разному играю, а зависит от моего настроения. <laughs> вот, надо собраться с силами, короче, и доиграть здесь. Потому что самым по себе ставка она не очень интересная. Как, как по мне, так лучше играть на 300, на... на 15-4 персонажа где-нибудь играть. Вот, чем здесь. Вот здесь, как бы, ну это тупо, чтобы рубины там пособирать вузы. Достижения выполнять там и так далее. Ну вот, на этом я заканчиваю видос по фантомам. Спасибо за просмотр за ваш. Вот, ждите нового видео. она будет, скорее всего, по шаману буду Я вам покажу, как быстро выполнить шаман буду у Меткий. Ой, Шаман Вуду. Шаман просто называется, но мастер и меткий. Ну, я думаю, вы и так знаете, но все-таки я видос э, сниму э, для вас. Вот. Всем пока.